Доброе утро. Мы не особо это планировали, но вчера ночью мы оказались в Мозамбике, в его столице, город Мапуту. Здесь очень сильно португальское влияние. Все говорят на португальском, но люди пока что из того, что с кем я общался, мне нравятся. Правда, все как один говорят, что прямо менты какие-то прям вообще лютые. Прямо ух. Не знаю, конечно очень много португальцев в том числе владелец отеля мы вчера с ним общались может быть конечно так на португальцев это влияет я не знаю но факт остается фактом сейчас мы чуть-чуть прокатимся по городу по столице по мапуту и потом поедем на пляж покажем вам мозамбикские пляжи мы приехали в отельчик на пляж у лёши здесь был забронирован номер значит мы заселились вот здесь река лимпопо течет вот здесь вот в 100 метрах уже слышен океан как он гремит вообще мозамбик относительно недорогая страна но отели здесь дорогие более-менее нормальный отель начинается где-то от 70 долларов это будет прям вот нижняя граница более-менее нормальных отелей а дальше, соответственно, выше Вот, к нашему номеру надо пройти Через такие заросли От ресепшена прям по песку Выходим прямо к океану Океан, полиция, собака Здесь еще какой-то ресторанчик Который не работает И за ним наш домик И вот наш домик Прямо в 30 метрах от океана От индийского С окнами на океан Море немножко волнуется, но можно купаться. Вот так начинается утро в Мозамбике местечко, но воды нет. Буду умываться на берегу океана. Вообще очень круто просыпаться на берегу океана от шума прибоя. Вайфая нет, воды нет, электричество от генераторов работает непостоянно. На самом деле мне нравится здесь, но конкретно в этом месте может быть слишком дико, ну в плане слишком уединенно. Я люблю больше дела больше бежит, короче. А так, в принципе, мне Мозамбик нравится. Еще одна причина, по которой я приехал в Мозамбик, конкретно в Мапуту, мне сюда должны прийти документы, документы на машину, которые кое-кто случайно увез, сейчас я получаю. Мне их выслали UPS из России, сейчас я в терминале в грузовом нахожусь, пойду их получать. Да, Супер! Молодцы, красавчики, все документы у меня. Теперь можно спокойно ехать. Это Корне де Пассаж, он типа разрешение на ввоз автомобиля в страну временное разрешение на ввоз. Без него нельзя пересекать границы. Я въехал на Мибию без него. Потом мы с Игорем также въехали в Юар без него. Потом мы ездили в Лесото и выезжали из Лесота, снова выезжали в Юар без него. Потом мы ездили в Свазиленд и выезжали из Свазиленда тоже без него. Но, скажу честно, последние два раза меня о нем спрашивали. И они говорили, где твое корне? Я говорил, мне не надо. Они как это не надо? Всем надо и тебе надо. Я сказал, ничего не знаю, мне не надо. Смотрите, у меня в паспорте уже 25 виз. Я уже туда-сюда езжу. нигде не спрашивают, что вы с меня спрашиваете. В общем, заболтал их. Но такое пройдет далеко не везде. И это больше на удачу. Я люблю, когда у тебя есть уверенность стопроцентная. Точнее, она и так есть, просто если нет корне, то это может стоить каких-то определенных денег. А с корне это можно делать бесплатно и очень быстро, и легально. Вот, так что теперь у меня есть корне, теперь у меня есть все страховки на машину, теперь у меня есть доверенности на машину, которых у меня тоже раньше не было. В общем, хайфуем. Мозамбик приятно удивил ценами на заправку. Стоит 56 Метиша... Я все время забываю, как эти деньги называются. Метикаш. 56 метикаш, курс 1 доллар, примерно 65. То есть, ну, где-то 0,8. 0,8 доллара. Заправка Тоталь. Он моет стекла. Все как полагается. Шикарно. Гуляем. Итак, друзья, что мы знаем про Мозамбик? Одна из беднейших стран Африки. Хорошие дороги. Неплохие пляжи. Абсолютно не испорченные туризмом люди. К сожалению, здесь не так много вещей, которые можно было бы посмотреть. Потому что эта страна не сильно развита с точки зрения туризма. Но мне реально не хватило Мозамбика. Я бы с удовольствием сюда вернулся. Читал на форумах, что здесь ужасные полицейские. Что они прямо огонь какие злые вымогатели и все такое, но видимо мой опыт сравнивает этих полицейских с полицейскими Западной Африки. Я вам скажу так, что полицейские здесь душки. они прекрасно идут на контакт, прекрасно торгуются, прекрасно понимают если ты им что-то рассказываешь. Многие из них говорят по-английски и это упрощает коммуникацию. Я иду. Андрей из России. Вы хотите платить за кадр? Да. Андрей из России, до Это долгий путь. И ты первый полицейский, который остановил меня. Ты первый. Поздравляю. Проблема в том, что у меня нету мозамбикских прав штраф 100 долларов можно на месте за 50 договориться договариваемся окей спасибо до свидания я верну правую ноги кросят идти на правую не продолжай идти на правую идти на правую Uh -huh. yeah. yeah, okay. Lefty, righty, right, right Thank you. Больше всего его впечатлило то, что он был первый полицейский, который остановил меня. Я ему сказал, что я проехал всю Африку. И он первый полицейский, который меня остановил. Ему это очень понравилось. И он меня отпустил. Останавливали много раз, каждый раз начиналось с того, что чувак он должен, и заканчивалось с тем, что ну ладно, типа, ты классный, давай езжай В принципе, не так много времени надо тратить, там 3-5 минут, достаточно лайтовых таких переговоров, без агрессии, без всего Поэтому ничего сверхъестественного если хотите, можно заплатить какую-нибудь копеечку и проехать быстрее. У меня просто наличка кончилась. Сам самом мне понравилось. Реально, Мозамбик, реально прикольная страна. Прям советую. Едьте. Ничего страшного тут нет. Фрукты, еда, люди, девушки, океан, пляж. Что еще? Дороги. Ну, вообще, все классно. А мы едем в Свазиленд. Начинаем принимать поздравления. Наш дастер пробежал 40 тысяч километров. Представляете, за какие-то 3-4 месяца хода он прошел 40 тысяч километров. Конечно, сейчас кто-то из вас напишет, что типа вот я там проезжаю больше, а вот там они проезжают больше. Это не рекорд. Я не говорю, что это рекорд, просто вы должны понимать наш режим, наш график. И... Также понять, что только, наверное, последние 1005-7 мы ехали по хорошей дороге с средней скоростью там, 100 км в час. А до этого мы ехали по фиговым дорогам или их отсутствию полному. В общем, Дастер красавчик. 40 тысяч километров. Офигеть, мы прошли 40 тысяч. Нахожусь в столице Савзилэнда, город Мбаббаны. Посмотрите на этот город. Ну разве, разве это Африка? Это не Африка, это какое то Южная Европа. 40 тысяч Дастера заказал себе салатик греческий, бургер, сок. Единственный минус практически во всей Африке, заказываешь сок, приносят вот такие соки. Единственное, в Мозамбике свежевыжатые соки приносят, они нам реально очень вкусные. Приятного аппетита! Все нужно вашем есть большая проблема с пигом. Вот здесь вот видите, изделие же по некоторым данным, зараженность э, до 40% зараженность спины. Свазиленд, еще одно маленькое государство на нашем пути. Мы его проехали. Конечно, сложно составить впечатление о государстве всего лишь за 100 километров. Точнее, даже за 150 километров, проехав по дорогам общего пользования. И 3 часа вождения. Но, тем не менее... Мне с -то очень понравился Маленькая цивильная страна Окруженная ЮАР Граничащая чуть-чуть с Мозамбиком Самая широкая его часть 150 километров, которую я и пересек С юго-востока на северо-запад И сейчас я еду уже в ЮАР В Йоханнесбург И на этом наше путешествие по Южной Африке закончится Но начнется самое интересное не переключайтесь!